здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина Скали. представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака водолея ценителей дружеского интеллектуального общения порой приправленного юмором его появление приводит к мирным революциям поскольку водолеи всегда стремятся к новому и прогрессивному всегда сопротивляются к консервативному подходу в любых сферах. Управителем водолея является высшая планета Уран, характеризующая истину прогресс, обновление, а также неожиданности и нестандартность. Водолей отличается миролюбием, хочет ощущать себя прогрессивным деятелем, оригиналом, что порой доводит ситуации до абсурда. Водолеи больше рассуждают, чем делают. Любят блеснуть умом, проявляют интерес ко всему передовому, странному, эпатажному, эзотерическому. Окружающие воспринимают водолеев очень неоднозначно, от гения до шута. Водолеи обижаются, если не ценят его общение, чувство юмора или интеллект. В этом случае их недовольство может привести к неожиданным разрывам отношений, внезапным увольнениям вообще бурным реакциям, приводящим окружающих к в недоумение. До 22 ноября у Водолей все хорошо. Личное обаяние, физическая привлекательность, интеллект высоко оцениваются окружающими людьми. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой и поддержкой партнеров, родных и близких. Вероятно, вам предстоит поддерживать связь с красивыми и оригинальными людьми. партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, постарайтесь внести свой вклад в совместные проекты. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. В сложившихся обстоятельствах вы вправе гордиться своим внешним обликом и профессиональными достижениями но не опускайтесь до эгоистичного честолюбия или зацикленности на личных делах это удачный период для демонстрации своих сильных сторон и твердых принципов поскольку эти качества непременно будут замечены окружающими благодаря другим людям друзьям и единомышленникам появляется возможность реализовать свои самые смелые планы в реальной жизни. Это очень творческий период. Вы сами приобретаете шарм, обаяние. Старайтесь щедро делиться с людьми своей добротой. Чувственная сторона жизни становится более заметной. В этот период вы сможете решить свои любовные проблемы. За счет других вы сможете получить много радости и удовольствий вас влечет к самому яркому, блистательному, первоклассному. И все это появляется в вашей жизни, но благодаря ресурсам других людей. В этот период вы вхожи в любое общество, поэтому старайтесь держать высокую планку. Соблюдайте правила этикета. Не стоит производить впечатление на окружающих своим нестандартным поведением и неожиданными реакциями на происходящее.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 вы случай или ситуация помогут вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Если вам когда-нибудь удавалось произвести впечатление на окружающих своей целостностью, честностью и другими личными качествами, пришло время продемонстрировать их снова. Если вы хотите, чтобы окружающие заметили в вас задатки лидера или если вы стремитесь доказать себе, что обладаете этими задатками, Пришла пора самостоятельно смоделировать ситуацию, которая предоставит возможность продемонстрировать эти качества. В ноябре вы испытываете прилив жизненных сил и энергии. Будете довольны своими поступками. Окружающие будут рады общению с вами. Ситуации и взаимоотношения откроют вам новые благоприятные возможности. Вы для всех будете желанным гостем и радушным хозяином. До 22 ноября отличное время для заключения браков, установления партнерских и прочих взаимоотношений. С 22 ноября ситуация немного осложняется. Есть вероятность попасть в досадные ситуации, в которых вы получите отказ. Но именно это может подтолкнуть вас к упорному стремлению сделать что-то важное и значимое для других людей. Напоминает о себе события начала октября, из-за чего возникают серьезные разногласия, конфликты с ближним окружением и неразбериха в личных взаимоотношениях. Изложение своих взглядов окружающим может существенно осложниться. Большое влияние оказывает на вас коллективное мнение, групповая работа, сотрудничество и равенство. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия, с окружающими людьми по поводу различных э, э, суждений там, тем поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию давая при этом понять окружающих что они вправе иметь собственное мнение вероятность возникновения разногласий может вызвать напряженность во взаимоотношениях но она вряд ли спровоцирует серьезные ссоры в атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. В большинстве подобных ситуаций может возникнуть невысказанное желание преувеличивать свою значимость. Старайтесь все-таки умалчивать и не фиксироваться только лишь на себе и своих потребностях. 30 ноября состоится лунное затмение в знаке Близнецы. За несколько дней до этого астрологического события ситуация осложнится. В этот период особенно важно дать окружающим вас людям уверенность в том, что их деятельность, а также помощь и поддержка очень важны для вас. Позвольте партнерам сделать первый шаг, проявить инициативу но и реагируйте как можно спокойнее на окружающих и их действия. С другой стороны, если они наносят вам оскорбления, возражают против вашего присутствия или сомневаются в ваших возможностях, самой эффективной стратегией будет столь же резкий ответ. Повышенные требования к партнерам и непостоянство настроения могут принести вред отношениям, а также разлад в семье. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной растрате денежных средств. В конце месяца характерна также потеря чувства реальности. Появляется склонность потакать своим прихотям и в погоне за чрезмерными удовольствиями вы можете забыть о работе и своих обязанностях. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Выполнение планов лучше отложить. Не давайте необдуманных обещаний. Не стоит планировать на последние дни ноября заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. В затмении ситуация искажается. Поэтому если вы не успели сделать запланированные дела до 29 ноября, теперь уже можно будет вернуться к этому вопросу после 14 декабря. То есть после завершения коридора затмений. Подробнее об этом будет видео, которое выйдет на моем YouTube-канале в начале ноября. Поэтому постарайтесь все важные дела завершить до 22 ноября. Не откладывайте на конец месяца то, что можно сделать сегодня. Наиболее удачный период для вас это даты с 4 по 21 ноября.